Да, всем доброго. Здравствуйте. Сегодня у нас 29 января 2022 года. Страшно подумать уже. Недавно был 2000-й, помню. Затем 2012 помню, чемпионат Европы был в Украине по футболу. Вроде бы недавно. Прошло уже 10 лет, 2022 год. И эти годы, ну реально идут вот, ну, вернее, не годы, а месяца. Вот был только Новый год, раз уже в февраль. Месяца как дни, годы как месяца летят, и времени очень мало. И я сегодня проведу Академию успеха ТЛС и поделюсь э, всем, чем я знаю на сегодняшний день, э, то, что я могу с вами поделиться, те знания, которые я получил за всю свою жизнь сознательную э, в бизнесе, и за все, что я э, узнал в МЛМ, и я знаю азы вот, успеха, поделюсь. С чего все начинается, как заложить этот успех свой? Первая это моя история, кто меня не знает, мне 47 лет, я живу в Украине, родился в Луганске, сознательная жизнь, юношество, я занимался спортом, закончил детско-спортивную школу, затем играл в командах мастеров Украинской лиги футбол, отыграл два сезона, получил травму, врачи запретили мне играть, и я был перед выбором, ну, чтобы вы понимали, футболисты это те люди, которые я закончил школу 8 классов, и знаний у меня особо таких не было. Просто вот, ну, я играл в футбол, мы ездили на соревнования, и нам некогда было учиться. У меня был старший брат, и есть, и мы, он занимался бизнесом, и я присоединился к нему, и мы... Занимались разными видами бизнеса, и успешно, и неуспешно, зарабатывали деньги. И в лихие 90-е годы, кто помнит тяжелые времена, и мы занимались бизнесом. Я занимался экспортом, импортом разной продукции. Затем я занимался производством продуктов питания 10 лет. Я мечтал о том, чтобы выйти на пассивный растущий доход, быть свободным человеком. Но в классическом бизнесе этого нет, не существует. И э, я потерял в этом бизнесе здоровье, э, я оставил бизнес, э, вернее, как говорят, я думал, что я имел бизнес, а бизнес на самом деле имел меня. И все, что я получил от бизнеса, у меня было минус 50 тысяч долларов, и мне нужно было что-то делать, я не видел выхода из ситуации в то время. Мне звонили с банка, с прокуратуры и так далее. Говорили, ты где? Давай приезжай к нам, будем с тобой что-то делать. И таким образом, чисто случайно, я в интернете получил информацию от молодого человека. Говорит, вот есть тема, в интернете можно зарабатывать деньги. Я знакомился, зашел, посмотрел видео, мне понравилось, я включился в бизнес. Жена э, рассмеялась надо мной, говорит, слушай, что ты нашел там такого? Я говорю, ну я вот нашел и буду заниматься бизнесом. А до этого я еще пробовал себя в букмекерских конторах. Наверное, лет 5 я серьезно играл. Я там проиграл много десятков тысяч долларов в, в конторе. Вот там, ну кто победит? Макаби авив или Макаби Хайфа? Раз выиграл, 10 раз... Нет, 10 раз выиграл, 11 раз проиграл больше, чем заработал и так далее. Я просто деньги выносил. И когда я нашел э, предложение через интернет, э, там нужно было регистрация, 36 долларов, и система стоила там э, на три месяца 30 долларов. То есть 70 долларов. Катя говорит, ну ладно, занимайся, лишь бы ты деньги не носил в контору. Играйся в игрушки дальше. Э, и говорит, ну если ты заработаешь там 500 долларов, то это будет очень хороший для нас результат. Так получилось, что в сетевом маркетинге я в первый месяц заработал 1000 долларов. Мы их сняли успешно с карты. Катя говорит, слушай, это фантастика. Они еще отдают деньги тебе. И так я вот познакомился с индустрией MLM. Так, так, так, у нас тут... Сейчас я так я познакомился, и я уже десятый й год в, в индустрии MLM. И слава богу, что я погасил все свои долги, отдал кредиты. Сейчас я свободный человек. И мы сейчас заводим компанию TLC на наши рынки. И это тоже большое счастье, большая удача заводить компанию на рынок. Да, не все так просто, но это большой шанс, чтобы мы преуспели здесь и состоялись. Вот я хочу с вами поделиться вот, три составляющих успеха в бизнесе. И не не только в бизнесе, но и в жизни. Кто знает, вот напишите три самых главных составляющих. Если кто... Саша, код входа, код входа в чат. Потому что есть вот люди, которые хотят зайти, у них нет кода. Четыре нуля. А, окей, спасибо. Напишите в чате. Четыре нуля. И э, три составляющих успеха: это вера, надежда и любовь. Можете записывать. Кстати, возьмите ручки тетради свои я сегодня буду делиться самым сокровенным и кое-что буду, ну, если я что-то забуду, ну, дай бог, чтобы я все сказал, то, что хочу. Вера, надежда и любовь. Вот три составляющих, которые ведут к успеху во всех сферах, не только в бизнесе, но и в жизни. Надежда – это ожидание того, что в любой момент с нами может произойти. Вот надежда, мы все живем с надеждой. Что-то хорошее. Да? 4 это паспорт, это 4 И 4 ну, Давайте, выключите. И все, что мы вот приходим, даже в этот бизнес, мы приходим с надеждой, что что-то в нашу жизнь придет, что-то хорошее. Каждый из нас здесь, если проанализировать, не просто так находится здесь. Все пришли с надеждой что-то получить. И поверьте, самое хорошее и прорыв в жизни может произойти в любую минуту. Но надежды одной мало. И вот знаете, многие приходят в этот бизнес и надеются, что сразу же в первую неделю или в первый месяц они разбогатеют. Ну, так не бывает, к сожалению, редко бывает, один там из миллиона или, может быть, один на 10 миллионов случаев, что пришел в первый месяц там, хотел да. и пошел дальше. И несбывшаяся надежда томить сердце, вот написано в слове, что человек, когда находится, вот пришел он в надежде заработать 100, 200, 300 долларов в месяц, 100, 200, 300 долларов заработать, и у него не получается, месяц прошел, второй, третий и несбывшаяся надежда томит сердце, сразу меняется настроение, и ты уже не хочешь этого бизнеса, к тебе лезут в голову вообще какие-то вещи, которые ну, тебя начинают отталкивать. И многие люди, которые вот, их надежда не осуществилась в первое время, в первую неделю, в месяц, либо в первые полгода, они разочаровываются и уходят из бизнеса. Томить сердце, то есть не сбывшаяся надежда, она на сердце очень плохо. И находиться в таком положении, когда ты в бизнесе и у тебя не получается, очень тяжело. Вера. Вера — это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Запишите себе. Вера — это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть мы верим, мы должны верить в то, что мы пришли сюда вы видите результаты других людей у вас должна возродиться вера вы должны поверить в это что продукт работает маркетинг план выплачивать деньги даже 20 долларов, долларов заработать j52 выполнить заработать там 290 долларов и я бы вот порекомендовал вам верьте больше верьте быстрее в TLC, в компанию, в ваших спонсоров, в вашу команду, во всех нас. Вот. И в слове также вот написано, без веры угодить Богу невозможно. И вот я вам 100% даю гарантию, вы все пришли здесь не просто так, и Бог вас привел в этот бизнес, в эту команду для того, чтобы мы угодили Богу, и мы узнали свое предназначение для жизни. И у вас должна быть непоколебимая вера в успех чтобы что вы здесь реализуете все поставленные цели. но есть некоторые факторы которые ну, мешают нам да вот верить не получается вот одному второму и третьему сказал человеку и вера тухнет вера угасает и если за первый день даже новичок получил 2 три5 отказов а у него надежда была что они подпишутся в бизнес то вера гаснет и очень тяжело строить этот бизнес дальше. И наша задача помогать вот новичкам, чтобы ихняя вера не угасала, и ихняя надежда не пропадала. Но, друзья, все, все придет к успеху, и вы придете к успеху, когда у вас три вот этих составляющих вера, надежда, и третья, самое главное, это любовь, все начинается с любви. Я вот открыл перед Академией и почитал, что такое любовь. Вот в Википедии я прочитал, любовь – это чувство, свойственное человеку, глубокая привязанность и устремленность к другому человеку или объекту, э, чувство глубокой симпатии или, или к бизнесу, или к людям. То есть любовь. И без любви вообще нереально прорваться в нашем бизнесе. Ну, не только в бизнесе, а вообще везде. И когда человек, вот новичок приходит в бизнес – нам нужно помочь человеку, человека влюбить в этот бизнес, чтобы его мышление и подсознание перешло от денег, от финансов. Когда, вот как Джон Ликари сказал, когда ваш бизнес перейдет из головы в сердце, тогда это все будет гораздо быстрее и успешнее. И я вот хочу сказать, что такое вот, ну, любовь в нашем бизнесе. Любовь – это долготерпение, это служение людям, жгучее желание к любимому делу, чем вы занимаетесь. Любить, нужно влюбиться в это дело. Это трудолюбие, целеустремленность. Вот эти слагаемые позволяют достигать успеха. Без вот этих без любви без шансов вообще и наша задача к людям обращаться когда мы идем к ним с посылом то первое мы должны иметь любовь в сердце я когда-то был на первой конференции в МЛМ и мы поехали первая конференция в Москве была я поехал туда как новичок и один человек известный он коронованный бриллиант в компании Жанет, Джейсон Карманист, он сказал, что нужно служить людям. Первое – это нужно быть слугой, и второе – нужно быть воином. Слугой – это для своей команды, служить людям. Приходят люди, ты должен служить. Что такое служить? Знаете, что такое служить? Служение. Это все, все делать для людей, любить их. В любви все, весь секрет в любви. Если ты не любишь человека, ты хочешь его подписать в бизнес и продать ему продукт, и все. Ну, скорее всего, что ты получишь финансовое вознаграждение единоразово. Дальше, не знаю, получится, не получится. То есть служить надо. И второй он сказал, нужно быть воином. Я говорю, что такое воином? Воином – это мы каждый день выходим на тропу войны, в хорошем смысле слова, с людьми, с, э, воевать с возражениями людей. И человек, когда новичок сталкивается с возражениями, с отказами людей, э, приходится, ну, реально идет война. Вот, знаете, мне как неприятно. Я вот вчера, позавчера начал плотно рекрутировать людей, и они мне отказывают, и у нас э, такие, ж, ну, доходит аж искры летят, знаешь. Я хочу вот доказать свое и человеку от новичка нужно одеть от нашего воина, человек, который новичок, и вы спонсор, у вас есть новичок, нужно одеть его одеть ему бронежилет, каску, дать ему какое-то оружие, снаряжение, я имею в виду словесное, в плане э, слова, чтобы человек мог работать с этими возражениями, чтобы человек не разочаровался что у него не получается, и чтобы э, быть воином и слугой. Но это, это вообще два таких... это Изменить нужно себя полностью. Э, быть слугой для команды и воином, э, добытчиком таким. Да, вот, э, мы в какой-то степени охотники. Мы выходим на охоту и охотимся на людей, чтобы привести их к свою команду. Но тут нужно быть не только охотником и садовником. Поэтому вот такие принципы вера, надежда, любовь это самая главная составляющая и еще есть вот закон синие и жатвы такое друзья все что мы посеем все что мы рассчитываем вот если мы рассчитываем получить какой-то урожай ну, например возьмем овощи фрукты мы сеем сначала мы сеем семена а затем мы получаем плоды через какое-то время и Семя должно быть посеяно в вере. Вот, э, то, что мы даем информацию к людям, да, вот есть у нас э, список контактов. И вера должна быть, что у тебя все получится. То есть ты ожидаешь, у тебя должно быть качественное семя. Ты в человека сеешь информацию, он слышит от тебя какую-то информацию, и ты, когда делаешь это в вере... Выключайте микрофоны от кого это идет. И э, семя должно сеяться с радостью. Э, даем мы информацию, мы должны, я еще раз повторюсь, не просто продавать продукты, мы должны давать какую-то больше информацию, идею, э, мы должны продавать идею. Э, семя должно быть качественным. Вот Я вам говорил, что нужно научиться делать э, мини-презентацию чтобы качественно сказать человеку о себе, о компании, какие продукты, какие результаты, сколько здесь можно заработать и что конкретно нужно делать. Если вы сеете плохое, некачественное семя, то вы и пожнете такое же во много крат. То есть если вы думаете, что вы приведете человека в бизнес и, например, одноразово подпишите и продадите ему какой-то продукт, то вы получите единоразово. Если вы будете с любовью это делать и служить человеку, то это семя вам даст урожай во много крат. И много-много раз. То есть во много раз больше и неоднократно. И еще такой есть закон, называется «без семени не бывает урожая». Если ты не сеешь информацию в человека, то ты никого не подпишешь. Многие приходят в бизнес-новички и думают, что пришли в бизнес, купили пакет с продуктом, на этом все закончилось. Нет, наша задача – сеять. И чем больше мы посеем информации в людей, информацию о TLC. Слушай, Сергей, вот есть тема, можно заработать хорошие деньги. Если тебе интересно, могу тебе более подробно рассказать, либо отправить короткое видео, либо познакомить с человеком, который меня пригласил. И я вот себя… То есть, чем больше мы посеем, можно посеять в одного человека, и этот урожай может быть может он быть через полгода придет в бизнес. А если ты 10 э, семян посеешь, то большая вероятность, что к тебе 2-3 придет через времени. И чем больше семян… Вот э, семена наши – это большой список людей. Нужно пополнять базу людей, чтобы посеять… Кто больше… Вот смотрите… Кто больше подписывает людей, тот больше посеял. Кто мало подписывает людей или не подписывает, тот мало сеет. Я могу с любым человеком поговорить, если у тебя не получается бизнес, ты просто не сеешь, ты не даешь информацию людям. Тот человек, я вижу, кто постоянно подписывает людей, он много сеет. Но подписать человека мало – в бизнес. Еще нужно быть садовником, чтобы это семя э, ухаживать за ним, удобрять, поливать, то есть с ним работать и набраться терпения, э, чтобы этот плод, ну, эти семена дали нам плоды, чтобы урожай был. И когда ты начинаешь вот с любовью относиться к человеку, передавать ему весь опыт, спонсировать его, то есть передавать ему все знания, то твой человек научится этому, и он будет делать то же самое. Он будет уже обучать своих людей. Но для этого, смотрите, не бывает чудес, не бывает, что за один месяц или за одну неделю новичок пришел, вы ему сказали, все, твоя задача делай первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое, двадцать пятое, и у него все начало получаться. Не получится. Нужно созревание. Вот. Даже такое происходит, вот в моей практике я сейчас вспоминаю о том, что есть разные люди. Кто-то пришел, подписался, месяц, два, три, ничего не делает. На четвертый, пятый месяц, через полгода у него жетон провалится, он говорит, так слушай, так вот в чем бизнес, так вот как нужно проводить правильно презентацию, так вот как нужно разговаривать с людьми. Теперь я знаю, где брать людей, теперь я знаю, как выводить на наставника. У кого-то это созревание приходит быстро. Там, через 2-3 месяца, полгода, через год. Но если все проанализировать и посмотреть, я точно хочу сказать, что понимание бизнеса приходит где-то через год. Вот э, У вас есть, вот и вы наверняка учились в институте или в университетах, вот один год работы в МЛМ, работа над собой, кропотливое изучение, там, саморазвитие, через год вот, в МЛМ это точно такой же человек, как... Э, в университете студент. Один год проучился, это такой же студент. То есть вообще сырой, никакой, э, вот по профессии, по любой возьмите, это новичок. И вот когда человек заканчивает там, 5 лет или 6 лет университета, он выходит совсем сырой, он теоретик. И вот я, когда я 5 лет прошел в бизнесе, 5-6 лет, я себя... Э, сравнивал вот со студентом 5-6 лет это э, те, теория просто но когда ты приходишь на какое-то производство или какое-то предприятие и там практика и тебе говорят э, слушай там или директор или какой-то управляющий говорит все что ты учил в университете забудь здесь делается так так и так и человек который пять лет учился в университете он понимает слушай говорит так теория и практика ⁇ это две разные вещи. И то, что люди, вот мы обучаемся сейчас на тренингах, на обучениях, на школах по продукту, это идет просто обучение. Но хорошая новость в том, что мы здесь и можем зарабатывать и практиковаться, обучаться и практиковаться. И вот тот, кто начинает и обучаться, и практиковаться то сразу начинает зарабатывать деньги. Небольшие, потихонечку идет рост. А тот человек, который думает, нужно хорошо обучиться, закончить 5 курсов MLM, и потом только начнут действовать, то знаете, через 5 лет, которые будете обучаться, на шестой год вам спонсор скажет, слушай, составляй список, бери телефон в руки и начинай звонить. Поэтому обучаться нужно параллельно и практиковаться. И когда я пришел в MLM, первое, я, для меня вообще было новое, я начал изучать индустрию, что такое MLM. Я набрал в интернете MLM, в Гугле наберите MLM. Мне э, выдало английское слово multi-level marketing. Я его еще изучал потом, много, как его произносить. Я понял, что это многоуровневый маркетинг. И я понимал, что многоуровневый маркетинг, это ну, есть маркетинг, все в жизни у нас маркетинг. Все маркетинг, все, что продаются, какие-то продукты, товары, э, услуги это все маркетинг. Только я не знал много уровней. Мне в детстве, в юности никто не рассказал. Мне рассказали, что такое маркетинг, и я знал. Там производство это маркетинг, продажи это маркетинг. Но много уровней э, мне посчастливилось узнать 10 лет назад. И меня это так воодушевило. То есть за одну продажу, подписав одного человека, я мог зарабатывать много-много раз. И мне это так понравилось, то есть я понимаю, что если я один раз подписал человека, научил его делать то же самое, и он начинает продавать продукцию, подписывать людей, строить сеть, я с каждого уровня буду получать много-много раз. И это действительно чудо. Умные люди придумали вот этот многоуровневый маркетинг, который люди человечество на сегодняшний день не воспринимают, и они к сетевому маркетингу относятся очень плохо, но это не значит, что наша индустрия очень плохая. Это наоборот, наша индустрия классная. Просто многие люди, которые здесь не добились успеха, они просто не понимают, как устроен этот многоуровневый маркетинг. В их понимании сетевой маркетинг. И люди просто побыли в одном, во втором, третьем, четвертом, пятом проекте и не добились успеха и разочаровались. Ничего страшного, таких, с такими людьми тоже нужно работать. И вот я первое изучил индустрию, вообще что такое, чтобы моя вера усилилась, чтобы у меня было понимание. И когда я точно знаю, когда я становлюсь профессионалом, я могу любому человеку объяснить, что такое индустрия сетевого маркетинга, то человек начинает открывать глаза и говорит, а я этого не знал. Вот спросите у любого человека, кто знает на 100% что такое MLM? за меня придут. Дальше я начал, первое, вот смотрите, запишите, из, я, ну, с чего я начал. Я начал изучать индустрию МЛМ, понимание. Второе, я начал исследовать правильные шаги, что нужно делать, с чего нужно начать. И умный человек, который, которому я попал в команду, Олег Георгиевич Пермяков, дал четкую пошаговую инструкцию. С чего нужно начинать? У нас была система такая в интернете, где человек, долларовый миллионер, мультимиллионер, он рассказывал, с чего нужно начинать. Вот правильные шаги. Можно прочитать тысячи книг по MLM, по сетевому маркетингу, по преуспеванию, по саморазвитию. Но, друзья, все начинается с самого простого. Список, база данных людей, ее пополняем, правильно общаемся, правильно даем информацию, выводим на наставника. И я начал работать. Параллельно к тому, что я начал заниматься саморазвитием, и я работал над собой, я читал книги. Мои книги первые были, вот вспоминаю, первый год в сетевом маркетинге. Ваш первый год в сетевом маркетинге. Ваш лучший год в сетевом маркетинге. Мастер работы с возражениями. Я, я понимал, что я сталкиваюсь с возражениями людей, мне, я увидел людей, встречал, и они мне, никто не говорил, мне деньги не нужны, но они мне говорили, это не для меня, я этим заниматься не буду, я не умею продавать, у меня нет денег для старта. И я понимал, что это обычное возражение. То есть, когда я прочитал книгу, она называется «Бронежилет», ну, о, ну Бухтияров, мастер работы с возражениями, я понял, что люди мне... Я спрашиваю, вы хотели бы дополнительно зарабатывать? Деньги вам нужны? Люди мне отвечали. Они это не говорили, они в подсознании. Да, мне деньги нужны, но наверное, у меня не получится. Да, мне деньги нужны, но у меня нет времени заниматься этим. Да, мне деньги нужны, но, наверное, у меня не получится. Да, мне деньги нужны, но только я уже был в 10 компаниях, у меня ничего не получилось, я не хочу об этом слушать. И когда я начал и понимать их язык, их возражения, я начал с ними легко справляться. Я начал убирать их возражения. Ну, например, вот человек говорит, у меня нет времени заниматься. Я говорю, окей, смотри, э, смотри, для этого не нужно времени много уделять на начальном этапе. Достаточно 5-10 минут, э, и ты увидишь, как ты начнешь дополнительно зарабатывать. Он говорит, как 5-10 минут? Я говорю, ну вот смотри, у тебя нет времени, ты работаешь на двух работах. Но в твоем окружении есть люди, у которых есть время. И их время будет работать на тебя. Ты просто меня знакомишь с человеком, я даешь ему видео, короткую информацию. Он посмотрел, я с ним поговорю и помогу тебе подписать бизнес. И это человек, который будет работать в твоей команде, ты от него будешь получать доход. Он говорит, ну это интересно. Или человек говорит, я уже пробовал в 10 проектах, у меня не получилось. То есть он мне не проговаривает, он думает, деньги мне нужны для моей семьи. Но я был уже в 10 проектах, у меня не получилось. Я говорю, окей, я тебя понял. Дело в том, что я не знаю, в каких проектах ты работал. Как ты считаешь, почему у тебя не получилось? Ведь и в компании в Гербалайф, и в Арифлейм, и в МВ, и, и в других компаниях есть люди, которые зарабатывают деньги. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, по твоему мнению, одни люди зарабатывают, а у тебя не получилось. Почему? Он говорит, я не знаю. Я говорю, так у тебя не получилось, потому что ты просто не знаешь секрет успеха. Давай вот я тебе расскажу, есть, и у меня получается. И если я тебе покажу четкую пошаговую инструкцию, у тебя тоже будет получаться. Скажи, пожалуйста, ты хотел бы э, для себя создать источник дохода 100, 200, 300 долларов? Говорит, да, да, хочу научиться. То есть я убираю возражения и э, начинаю работать. И Вот так потихонечку я начал... Я смотрел видеоролики с YouTube, я смотрел мотивационные ролики. Для меня были примером успешные люди в MLM с разных компаний. Я находил там Эрик Рэнди Гэйч и другие. Там Я находил видеоролики, я смотрел, Вот мы начинали с Сергеем Поповым, тогда еще зума не было, был скайп, мы включали скайп в 2-3 ночи. Находим видео Олега Горича Пермякова, рекомендую, кстати, найдите в интернете. И опуститесь... Нажмите видео в самый-самый в самый низ, там у него за 10 лет столько видео, как он начинал, человек в 47 лет, э, сетевой маркетинг, и стал он мультимиллионером. Не все получалось, но... Что это И там есть э, секрет. Как его зовут? Олег Григорьевич Пермяков в Ютубе. Ну, кто-то, ребята, вот сбросит э, в Zoom. Я, я, не, я посещал все... Презентации, которые в интернете проходят, которые вживую проходят. Я посещал э, все тренинги, э, которые проходят в офлайне, в онлайне, академии, школы по продукту, мероприятия, компании. Где они проходили? В Киеве. Я ехал в Киев. В Москве. Я ехал в Москву неоднократно. В Европе. Мы ехали в Европу, в Берлин, в Прагу, в Милан несколько раз ездили все путешествия, там, круизы по Средиземному морю, Дубай. И я был вот там, где проход, там, где успех, я э, был там, я находился там, я искал, э, я, я хотел находиться, быть ближе. Сходим где-то в ресторане, сидим с успешными людьми. Я хотел рядом, за тот стол нас не пускали, но где-то рядом я хотел либо пройти мимо, либо сесть где-то мимо, либо сфотографироваться. Я искал успех. И я, для меня было всегда подтверждением, что если этот человек добился успеха, то чем я хуже? И он выходит на сцену и рассказывает, я был в прошлом военный, э, там, и я ушел на пенсию в 46 лет, и потом я узнал о сетевом маркетинге. Говорю, слушай, ну если этот военный человек смог, если это медсестра, если этот учитель смогли здесь преуспевать, и люди разных профессий, военный, милиционер, там без разницы, спортсмены, так я тоже могу. Только нужно знать секрет, нужно найти человека, который этого достиг успеха. И у него есть протоптанный путь, и он знает подводные камни, где что может произойти. И нужно просто действовать. Если не получается, нужно получить просто навыки, профессиональные навыки тому, что нужно делать в нашем бизнесе. Писать список, его пополнять, правильно ну, находить, и знать, где искать людей. Как с ними коммуницировать, из э, незнакомых людей сделать друзей, добавиться в соцсетях, дать им информацию, дружить и э, со временем он подпишется в бизнес. Я всегда говорю, с любым человеком, я вот с уверенностью могу твердо сказать, что любой человек, с которым я пообщался, э, может прийти э, к нам в бизнес, только нас отделяет время. Время, то есть расстояние это время, через год, через два, через три, через пять, но то, что дает сетевой маркетинг, свободу, здоровье, финансовую независимость, и ты являешься примером, ты стоишь на своем, ты всему человечеству <coughs> объявил, что ты здесь хочешь самореализоваться, ты хочешь изменить свою жизнь, и ты стоишь на своем, ты являешься примером, то люди за тобой идут. Знакомые не все идут, знакомые говорят, сначала ты заработай, мы посмотрим, потом мы придем, ко мне так никто ни один и не пришел из знакомых людей. Потом они, они сначала в меня не верили, потом они когда увидели, что я, у меня начало получаться, они начали меня завидеть, а потом они мне мешали пробиться дальше, и со временем они меня стали ненавидеть просто. И на сегодняшний день я поменял полностью свой круг друзей. Мои друзья, которые были в прошлой жизни, ну, то есть у нас ничего общего нету, ни в бизнесе, ни в жизни. И я поменял полностью свое окружение. Я нашел тех людей, которые у нас одни цели, у нас мечты, желания, предназначения. И вот я так и иду по пути. И я твердо стою на этом. Но многие новички быстро сдаются, очень быстро сдаются. Чтобы добиться успеха, нужно заплатить цену. Цену работой своей, временем. Если хотите, потом и кровью даже. Любой успех, любой спортсмен, олимпийский чемпион или чемпионат мира, он платит цену. Не заплатив цену, не проедешь. В жизни халявы нету. И если вы готовы платить цену, пожалуйста, для вас все здесь уготовлено. Абсолютно все. И важно первое, это получить видение и понимание этого бизнеса. Друзья, вы со мной? Okay. Да, мы с тобой, Александр. Но, слава Богу. <свят> я хотел Получи, сказать не... несколько слов. Есть возможность, или ты еще хоть ну, давайте, Я выпью кофе пока. Ну давай, давай, давай вот я тогда скажу несколько слов своим дорогим партнерам и гостям, и те, которые уже даже со мной не знакомы. Более чем 90% людей э, на старости лет э, просят помощь социальную от государства, в котором они живут. Более чем 90%. И это более не менее то же количество, которое не заинтересовано в нашем бизнесе и в бизнесе вообще. И у них нет понятия между тратить деньги и вкладывать деньги. Это небольшой вариант, но разница. Я когда-то много лет назад учился, проходил какой-то курс страховки. И мне сказали, слушай, в жизни есть два варианта. Или человек работает на деньги, или деньги работают на человека. Вот. А большинство из нас не имеют тех денег, чтобы открыть себе какой-нибудь там престижный бизнес Макдональд какой-нибудь там маленький или столовую какой нибудь Нет у нас на этого денег. А у людей есть инициатива, они хотят расти, хотят развиваться, хотят э, знать больше, ехать больше, э, отдыхать больше, веселиться больше. Желание есть. Но нету дороги, нет пути, нет системы. Они поехали, поехали вот в эту поездку без карты. У них нет карты, они не знают, они знают откуда бы они выехали. Но не знают, куда они едят, едут. И самое большое количество людей, которые не подключаются, эти 90 с лишним процентом, которые не подключаются к нам по одной причине. Или... Они не поняли суть нашего бизнеса. Просто не поняли. Они даже могли записаться в сетевой маркетинге, побыть здесь несколько лет. Но они не, не понимают базисное, базисное движение этого бизнеса. А как построено базисное движение экономии вообще? Если мы берем, как человек может вот умножить себя, умножить свое время? Если я хочу работать 200 часов в день, есть возможность реально это сделать? Конечно, есть. Мне надо 200 человек, чтобы работали один час в день на меня, и я буду работать 200 часов в день. Есть второй вариант. Я могу привести 50 человек, которые работали 4 часа в день на меня, и я бы тоже работал те же 200 часов. Okay. Или два человека, один слева, один справа, как у нас построена наша система, которые работали бы 100 часов да, по каждой, а как они будут работать по 100 часов. В нашем бизнесе есть такая классная возможность. Они могут привести 10 человек, которые по 10 часов работали бы на них. Я работаю 200 часов в день. Я себя умножил. Самое главное слово в сетевом маркетинге одно – это дубликация, дубликация. Я делаю что-то хорошо, я научился это делать, я разработал навыки. Я беру, привожу всего двоих человек. И те навыки, которые я разработал, я как их не учитель, мантор, спонсор, человек, который действительно заинтересован в их удаче, потому что я не хочу работать всего 200 часов. В день. Я хочу работать 200 тысяч часов в день, и эта система мне это позволяет. Никто меня не ограничивает в количестве людей, которые могут быть в моей организации. Просто люди, вот это им никто не объяснил никогда, что они здесь не ограничены ни в деньгах, ни в улучшении здоровья, ни в улучшении настроения. Не было учения там, кататься по миру, веселиться и наслаждаться жизнью. Они не понимают, какой подарок. Да я в других компаниях тоже есть такие возможности, как и у нас. Но просто там нет таких людей, как здесь есть. Это я вам хочу сказать. Здесь просто колоссальные люди. И это самая большая разница. Самая большая разница между нами и всеми остальными – это люди, которые здесь есть. Есть еще сетевые, есть хорошие продукты, прекрасные, есть маркетинг-планы. Но таких людей, как здесь, я редко встречал со своим... Я 30 лет в сетевом маркетинге, я начал в Гербалайфе в 93 году. Сегодня вот уже прошло почти 30 лет. Я просто, просто поражен. И это как закон какой-то духовный, и не написанный в Библии. Что приходят сюда особенные люди, и эти особенные люди здесь остаются. Потому что кто сюда не принадлежит, в эту компанию, в эту команду, он себя здесь чувствует неловко. Ему не особенно приятно становится со временем. что-то Он начинает думать, а, а я же-то так думал. а Запишите эту фразу, если вы хотите, чтобы что-то в вашей жизни изменилось, вы должны измениться. Вы себя меняете по, э, по атмосфере, по энергии людей, которые вас окружают. Кто сидит в тюрьме, там все, все криминалы находятся рядом с ними, он такой же становится. Кто с банкирами ходит с банка, в работе в банки, он становится тоже такой же, как они. Здесь находятся классные люди у которых есть мотивация и желание переуспеть в жизни. Люди честные, которые дают другим людям шанс улучшить свое здоровье. Вот это не даром было создано наше движение «Десяти тысяч людей». Запишите себе эту цель. «Десять тысяч людей счастливых я хочу создать в своей жизни». Есть еще один закон незаписанный, может быть, записанный, я не знаю, где это, да? что чем больше людям ты поможешь, тем больше ты от Бога получишь. Все. Простой закон. И вот мы здесь идем, один может работать на полную ставку, вот как Александр работает с утра до ночи, я там еще занят чем-то другим, а завдиректор больницы маленькой. И, но ну, еще играю, подпеваю, но с душой я здесь, с этими людьми, с этой командой. И я, я от недели в неделю, еще один человечек, даже если мы не видим или очень мало, зарабатываем всего один доллар на заказ кого-нибудь в каком-то там поколении внизу, вы не знаете, какой этот эффект может создать через некоторое время, через год-два. Когда три месяца назад у нас подписала одна женщина, да, э, Зуара с Марокко, подписала одна старушка с платочком таким вот с очками, подписала вот контракт, зашла. У него сегодня есть, наверное, 150 до 200 человек уже организация в Марокко, которая двигается. Если бы прошли на улицу и увидели бы эту старушку, вы бы постыдились ей предложить вообще бизнес. Вы бы сказали, это <свят> для нее вообще. Она привела Саиду. Саида была сафир в компании Jeunesse Global. И начала приведа там Мухаммеда, еще несколько человек. И там взорвалась бомба. И она только в начале, потому что там пойдет за Марокко, пойдет Алжирия, Тунисия, Ливия, Нигерия, и Африка и Арабский мир. Это через пять лет, я, я, я, я не сомневаюсь, что... Мы будем на яхте мои кататься и смеяться за эти времена, вот когда мы начинали. Ну, я вижу свой самолет, вижу свою яхту, я не знаю, это сбудется, не сбудется, не знаю, что будет. Жизнь такая, что она иногда нас удивляет. Ну, и у меня есть программа. Я знаю, куда я иду. Я еду в этот поход, я иду с картой, и с GPS, и с Waze, и еще с инструментами, которые мне помогут дойти туда, куда я вышел и пошел. И у меня есть время, которое есть, это не произойдет. 30 лет я ждал, я подожду еще год-два, что такое. Но я не сомневаюсь, что здесь иногда у нас написано в Библии, что Бога подарки, они происходят скорее, чем мы можем моргнуть даже глаза. Мы никогда не знаем, это может за одну миллионную секунду все может измениться в жизни. И вот мы находимся в таком бизнесе, что иногда атмосфера не та атмосфера. Иногда мы стучимся в двери, где люди заняты. Иногда мы стучимся в двери, и люди не готовы, они поругался муж с женой. Не знаю, что там мама какая-то разозлилась на своего сыночка. Мы ей звоним и говорим, слушай, здесь пошли зарабатывать деньги. Она говорит, идите к черту, вы с вашими деньгами она ее, ее интересует этот ребеночек, что там, я не знаю, что поломал ей что-то дома. У каждого, у каждого есть свое, так поэтому я говорю так. Есть очень многие, очень, и вообще, это, чтобы вы знали, я вам выдам еще один секрет. Сетевой маркетинг – это болезнь. Хорошая болезнь. Она делает нас здоровее богаче, но она болезнь. Она входит нам в ДНК, вот как вирус. И она там сидит. Сейчас есть человек пришел в Гербалаф 20 лет назад, 30 лет назад, Семен его зовут, он живет в Израиле в городе Арат. это город, где крутятся верблюды там в основном. И Семен живет, продает там ТЛС верблюдом в основном. И он 25-26 лет назад был в Гербалафе, 30 лет со мной, когда я начал тоже, дошел до, до престижной ступеньки, продвинулся здорово, и потом... Я разошелся с женой, жизнь изменила обстоятельства, он ушел, перешел в другую, третью компанию, и вот, и вот сейчас, вот, полгода назад, он вернулся обратно в сетевой маркетинг в ТЛС. Почему? Потому что вирус еще у него находится в крови, оттуда его никогда не уходит. Поэтому, когда люди встречают кого-то и говорят с ним о сетевом маркетинге, и у него отрицательное мнение – а, я уже там был, я это слышал. Он самый классный человек для того, чтобы подсоединиться к вам. Он просто... Почему? Потому что вирус у него еще в ДНК. И он понял когда-то, что там есть большая возможность. Но что-то он не начал надо. Всегда есть причины. Мы должны... Наша работа, я все время говорю, это спрашивать вопросы. Да, и рассказывать рассказы. Вот я так же, как и он, у него тоже не получилось. И у меня не получилось. У него то не работало, у меня то не сработало. До какого-то эфира всегда есть точка, где все меняется. Мы плачем с ним вместе. Это техника, которую мы обучаем, как разрабатывать с сопротивление. Вот Саша сказал. Как, как, как подойти к человеку с его стороны? Сначала его выслушать надо. Люди начинают сразу спорить. Услышали снова пирамид? Да, пирамиды, все, они засовывали, особенно, особенно новые вот ребята, которые подписаны, они засовывают хвост назад между ногами и бегут. Слышал, тот сказал пирамид. Ничего бояться. Человек говорит, что-то отрицательное. А ты... И почему ты ушел с своей фирмы? А, там спонсор меня обдурил, и этот меня сделал так, и это мне сделал. Ты что? А ты знаешь, ты не поверишь, у меня было то же самое в той и той, той, той, той компании. И все то, что он говорит, я с ним все время. Это сопротивление. Но но ты же понял, же в то время, когда ты зашел в первый раз в сетевой, ты же понял, что в этой отрасли есть возможность за небольшой вклад, за несколько долларов, создать себе экономическую свободу, изменить свою жизнь с одной стороны э, в другую сторону. Видел в той компании, что ты работал людей, которые зарабатывали 10, 15, 100 тысяч долларов в месяц. А если они могут, ты, ты не можешь, ты думаешь. Ты тоже думаешь. Просто, просто я тебе хочу сказать, что-то случилось по дороге. Ну давай, вот я тебя встречу. Вот то, что со мной произошло. У меня все изменения произошло в жизни, когда я встретил одного парня. Одного хлопца, его зовут Александр Потапов, я тебя с ним познакомлю. Я хочу, чтобы ты с ним поговорил именно. Вот давай, вот я сейчас созвонимся, я его добавлю, на две минутки. Так, так, так, так, так. Сашуля, привет, вот, смотри, вот это Миша, он работал 15 лет в Гербалайфе, еще пять лет в Джинес Глобаль, э, познакомься. Все, я перебрасываю меня к Саше, когда мы уже работаем с синергией, это два на одного, во-первых, ломаются все стены, еще 50% его сопротивления автоматически ломается, он уже разбит половину. И Саша еще добавляет со своей стороны немножечко, и все, и продукты, показываешь ему несколько результатов. И человек, если он даже не готов подписаться сразу, что это значит? Значит, что он не понял. А если он не понимает что-то, что надо сделать? Надо объяснить это ему еще раз. Ну, не обязательно это объяснить ему сразу. Мы это знаем, он этого не знает. Мы же то играем игру, которую мы знаем законы. А он играет без закона. Вы знаете, когда-то Венгрия играла с э, Германией по футболу. И венгры были в 6 раз сильнее, чем немцы. Но что, немцы выиграли 7-6. Это было 80 лет назад эта игра. Как они выиграли, они тогда взяли поле зеленое, полили ее с водой, поле было очень мокро, и они себе в ботиночки сделали стопки, это такие маленькие, такие вот, вкрутили себе в ботиночки. И венгры вышли на поле и начали как на льду кататься туда-сюда, а немцы раз-два-три, матч закончился, они забрали кубок и пошли домой. Потом это выяснилось несколько лет назад, что они себе поставили стопки. Они просто знали законы и подстраивали их под свои потребности. Те, кто прошел мимо сетевого, они не внудрились в те законы, которые им бы дали возможность стать амбассадором. А это процесс. А процесс занимает от 3 до 5 лет. А от 3 до 5 лет надо торчать и делать автошипы. И надо делать те квалификации, и надо ехать на занятия. Ничего им поделаешь. Успех стоит деньги. Но они стоят любые деньги, а люди этого не знают. Они должны вложить маленькие для того, чтобы заработать большие. Они должны посадить те зерна, которые Саша о них говорил, для того, чтобы собрать урожай. Они а взять и скушать эти зерна, а потом ждать, чтобы где-то откуда-то появились еще зерна. Такого произойти не может, есть законы жизни. Как сказал мой учитель, он сказал, мы не можем извинить, изменить направление ветра в море, но мы можем взять парусник и повернуть его так, чтобы ветер работал в нашу пользу. Вот мы должны взять здесь, выучить немножечко закона. И дать ветру донести нас чем скорее туда, куда мы стремимся дойти. Спасибо вам большое. Да, спасибо, Акива. Я выпил кофе. Спасибо ну, за опыт. Мы купили его бесплатно совершенно. Ты 30 лет в сетевом обучался, сейчас продал нам все бесплатно. За это тебе благодарность. Смотрите, я еще хотел много чего сказать. Сейчас. Важные вещи. Так, так, так, так, где тут? Э, смотрите, э, первая и самая главная задача это получить видение и понимание бизнеса. Я сейчас э, немного прессую. вообще. Вот как Акива привел пример э, с парусником. Я не представляю сейчас, если бы я э, сел бы в этот парусник в корабль, ветер начался и куда эти паруса поворачивать. Да, наверное, разбился об скалу. Или где-то еще что-то. Поэтому э, берите со мной листочки, ручки, э, тетрадки, что там, где вы пишете все это дело. Как устроен наш, ну, суть бизнеса, вот, что мы делаем. Если все проанализировать, давайте еще немного сейчас поработаем и э, пойдем. Так, так, так. Э, так вот. С чего начинается бизнес? Регистрация. Многие из вас вот зарегистрировались, есть регистрация там, 80 долларов, есть там, 150 долларов, есть 250 долларов. Здесь один продукт, здесь два продукта, здесь три продукта. Можно стартовать с любого продукта в зависимости, какой у вас кандидат. И что нужно делать? вот? Вы зарегистрировались только что и пришли вот на первый тренинг для себя. Что нужно делать? Наша задача, вот, например, вы зарегистрировались за 80 долларов, подписать одного человека слева и второго человека справа подписать. Найти два человека, которые будут строить у вас бизнес. Второе – это помочь нашим двум человекам, Сделать то же самое, что вот у вас у красненьких этих людей появилось два новых партнера. И если все проанализировать, запишите себе: говорят, что у вас за пошаговая инструкция. Пункт 1. Регистрация. Что мы делаем? Регистрация. Вы все зарегистрированы. Я вас поздравляю. Переходим. Пункт 2. Нужно подписать подписать два человека на любой пакет два человека пункт три помочь подписать двум вот этим красненьким людям по два человека и пункт четыре научить вот эту команду вот из шести новых человек которые проведут бизнес выполнять пункт один пункт два 3. В нашем бизнесе больше ничего не надо делать, ничего сложного. И дальше контролировать вот этот процесс, чтобы люди вас дублицировали, чтобы они вас повторяли. Скажите, вот человек зарегистрировался за месяц, реально два человека подписать? Да. Ну реально вообще или нет? Двоих подписать? И пока достаточно. Два человека пришли, они приходят говорят, что нужно делать. И нужно сейчас все оставить для того, чтобы этому человеку помочь, чтобы в ее команду пришли два новых человека, одному и второму. И дальше продолжить эту работу, чтобы люди могли э, делать то же самое, что и вы. Следующий момент. Очень многие... Э, так, где у нас... Не понимают простые вещи. В нашем бизнесе нужно запомнить э, свою дату регистрации. Если вы не помните, спросите. Это называется у нас, спросите у спонсора. Активность. Вот человек активность зарегистрировался, например, э, давайте 30 декабря. 30 декабря двадцать года. И он э, на 40 баллов купил какой-то из продуктов. Следующая его активность, она будет тоже 30 числа, через месяц, через 30 календарных дней, ну в дату, 30 число, 22 года. Нужно в своем магазине приобрести продукцию на 40 севе. То есть кто такой активный человек? Активный человек, он получает комиссионные от продажи продукции, если человек зашел на вашем сайте и купил, и от привлечения людей. И каждый месяц мы активны. 30.02, 30.03. И делайте активность на 40 CV. Это можно делать в своем магазине, любую покупку. Все действия свои... Э обсуждайте со спонсором активность подписание, любые действия не делайте самостоятельно лучше посоветуйте со своим спонсором то есть активность это важно второй момент то есть если ты активный ты получаешь комиссионные по 20 долларов да там если подписываешь людей ты за g5 выполняешь получаешь 50 долларов то есть подписание новых людей все ты получаешь деньги комиссионные. Но если ты хочешь строить большой бизнес, то нужно быть бинарно квалифицированным. Вот. Бинарно квалифицирован. И это многие люди ну, не делают, либо не понимают, либо до них не доносит спонсор. Вот смотрите, вы зарегистрировались вот, 30 декабря. И у нас выплаты идут с пятницы, с пятницы по пятницу. И вы пришли в бизнес, и может так получиться, что спонсор, вот здесь у вас вверху вот спонсор, здесь наставник ваш, он может своих красных людей. Не, давайте синих. Вы синие, вот это вы. А здесь э, наставник ставит людей своих. Они делают покупку продукции. И спонсор ваш получает комиссионные, но у нас в продукции есть баллы. И вот эти баллы, они начисляются. Вот если посмотреть слева, справа в бэк-офисе, посмотреть, там начисляются баллы. Левая команда, правая делает товароборот. И чтобы не терять эти баллы, наша задача квалифицироваться на бинар. Квалификация на бинар – это нужно подписать одного человека вправо, второго слева своего на 40 баллов минимум, 40 CV. Я сделал, записал жену и брата вот сюда, и все баллы от людей, которых ставил спонсор, я не терял. Я начал их накапливать в левую сторону, там 100 баллов, там 200 баллов, они начали накапливаться. И бинар дает возможность зарабатывать 10% уже от товарооборота меньшей команды. Вот это левая команда, а вот это правая команда. То есть в нашем бизнесе первые шаги для новичка нужно быть активным, не знаете, спросите у спонсора, спонсор, какая у меня дата активности, записать ее. И второе, нужно как можно быстрее в первую неделю своего бизнеса бинарно квалифицироваться. По бинару активности понятно, что я ну, объяснил. Следующий момент. Э, наша задача, что я делал в бизнесе, до сих пор я делаю каждый месяц. Я делаю простую работу. Я делаю программу J5.2. Новички, кто не знает, что такое J5.2, берите листочки, ручки, сейчас покажу. Вы зарегистрировались. Первая задача это стать на бинар. Два человека. Например, по 40 CV я подписал человека на 40 CV. Взял продукты на маму кофе, на, на, на, на нутробуст. Я заработал два раза по 20 долларов. Для примера, если это будут не 40 CV, а 80 CV, то ну, 50% от баллов 40 долларов заработать. Если купите пакет на 160 CV, это будет 80 долларов. И я начал, у нас есть клиентская программа, я взял, например, здесь кофе купил, записал тещу, маму, тестя, сестру и дочку. И купил кофе, NutraBoost там другие бады купил чагу купил там пирулину за каждого за каждого вот этого клиента мне компания выплатила 20 долларов и в течение месяца вот с 1 января по 30 января 31 не считается в компании обратите внимание 30 сегодня завтра еще я в писал 5 клиентов, я заработал 100 долларов по маркетинг плану. И J5, 5 это 5 новых клиентов. Я записал в компанию. О, я... все понял, понял. Компания понял. выплачивает 150 долларов. То есть я заработал 150 долларов. Я взял 5 продуктов, компания мне вернула 150 долларов. И новички, которые зарегистрировались и еще не прошло 30 календарных дней, например, вы зарегистрировались там 20 декабря, 15 декабря, не, прошу прощения, например, с 1 января, вот кто в январе зарегистрировался, вы можете сделать эту программу G5 и получить э, быстрый старт. Быстрый старт. Э, за то, что вы в первые 30 календарных дней с даты регистрации подписали 5 клиентов, компания выплатит 50 долларов. Итого за 5 клиентов вы заработаете 200 долларов. Продукты в среднем стоят наши 70-80 долларов. Это я вот не помню, сколько это сумма, какая была, но если сейчас вот посчитать 5, давайте в среднем возьмем, по 75 долларов продукты купить, то это составит сумма 350, 375, ну 400 долларов. Да, Я купил продукты, и мне 200 долларов вернулось. Но по маркетинг-плану компания у компании еще один есть бонус. j 52 когда Это челлендж. Это не по маркетинг-плану, это челлендж. Когда мы подписываем два человека в бизнес в течение одного календарного месяца, вот в январь берем, например, то, что сейчас происходит с 1 по 30 января, два человека. Мы заработали за них 40 долларов. Мы создали 5 клиентов. Это может быть ваши родственники, друзья, знакомые, клиенты. Вы получаете 200 долларов еще за клиентов и за программу GP2 50 долларов. И когда я пришел в бизнес, я вот эту программу сделал за месяц. Подписал два партнера, 5 клиентов. Я заработал 290 долларов. И каждый месяц, Моя цель, я привожу в команду два новых человека, и я создаю пять клиентов. Этот продукт я использую для себя, для семьи, на продажу. Вот у меня, я не занимаюсь продажами, у меня жена больше занимается продажами, она продает эти продукты. И цель делать J52. Если вы не делали еще, сделайте J52. Просто вам вернется 290 долларов, у вас появится 2 новых партнера в бизнесе и 5 клиентов, вы можете на себя взять продукт и потом его продать и вернуть свои деньги. J5.2. Следующий момент. Очень важно знать карьерную лестницу. Смотрите, мы ее, мало о ней говорим, но я сейчас вам покажу. Можете скрины делать, либо... В чатах отправим все деньги лежат в карьере чем выше ты по карьерной лестнице Сейчас открою. чем выше ты по карьерной лестнице вот приходит новичок вот партнер нужно посидеть и записать себе я изучал думаю где же деньги деньги вот здесь где исполнительный амбассадор амбассадор глобальный национальный здесь очень большие деньги и многие из нас вот партнер квалификация активность на 40 баллов что он имеет возможность зарабатывать на клиентах и стартовый за привлечение новых людей по бинару 10 процентов партнер здесь ну не получает 10 процентов получает человек который бинарно квалифицировался и вот дальше нужно стремиться идти к менеджеру кто такой менеджер менеджер это человек вот по карьерной лестнице это первая карьерная лестница 500 баллов слева и 500 баллов справа менеджер получает 100 баллов в подарок то есть 100 долларов для отправки пробников например ну условно это вы можете отправить пробники Пробники у вот пробники стоят эти пробники можно на эти 100 баллов отправить 20 пробников в Соединенных Штатах Америки либо 10 пробников которые можно отправить по Европе за счет компании компания вы только указываете адрес человека и компания отправит эти продукты то есть стремиться нужно вот g5 научились делать поздравляю Делайте J5 и обучайте дальше вот своих людей красненьких. Они чтобы подписывали э, два человека и делали J5. Это то же самое, вот такая простая дубликация. J5 2. Потихонечку месяц в месяц, если это делать, это небольшая работа, это вы можете каждый из нас может делать работу. Я вам позже покажу, к чему это может вылиться. И Стремиться нужно фокус, вот, со спонсором поставить задачу, нужно стремиться к менеджеру. Кто такой менеджер? Менеджер – это человек, вот это ваша генеалогия, вот так выглядит. И так, вот вы зарегистрировались. У менеджера, менеджер – это человек, который делает товарооборот 500 CV слева и 500 CV справа, 500 CV, вот менеджер. Как его достичь? Здесь ваш наставник. Он вашу ногу, левую либо правую, спросите у своего наставника, какая у нас команда нога, левая или правая. Ваш наставник ставит вот сюда людей своих. И человек купил, например, кофе 40 CV, нутробуст 40 CV, и вам в левую сторону поднимаются баллы. вот 80 баллов вам поднялось. Ну, чтобы стать менеджером, первое, как вы уже услышали, вам нужно подписать ваших лично два человека, одного слева и одного справа. И нужно накапливать баллы, нужно строить команду. Вас люди будут вас повторять, они будут подписывать ваших, своих людей, и от всех закупок вы будете получать баллы. Сейчас мы тоже это все запишем. Выстраивается команда левая, правая, вот это вот. Ли, э, правая сторона вот это вот левая сторона и когда за одну неделю с пятницы по пятницу товарооборот вот это весь группы людей э, составит 500 баллов слева и 500 баллов справа вы станете менеджером э, вот эти люди которые подписались в бизнес они делают закупки и какие бывают закупки вот смотрите Первое – это мы регистрируем новых людей. Регистрация. Да? Регистрация. Например, человек покупает на 40 баллов, например, давайте кофе. Человек 20 долларов регистрация плюс кофе. Вы получаете 20 долларов комиссионных и 10 CV идет в бинар. То есть человек вот здесь у вас, например, в левой стороне новый зарегистрировался, вы лично его подписали, вы зарабатываете 20 долларов комиссионных и 10 CV, вот в левую сторону вам поднимается, 10 CV. И баллы накапливаются. Вот эти CV – это баллы. Человек, если купит, например, на 40 CV э, NutraBoost, Nutra Boost, тоже 20 долларов и 10 CV. Если ваш человек, например, купит, и чай, и кофе это 80 CV. Два продукта, два продукта купит, вы получите комиссионных 40 долларов, плюс вам в бинар поднимется сколько? 40 CV. Вот от 80 CV, когда больше пакет, мы получаем 50 процентов комиссионных. И 50% баллов. Когда маленький пакет 40 CV, у нас человек покупает кофе или мы получаем 50% вот от этих баллов и 25% идет в бинар. Если человек покупает три продукта сразу на 160 CV, три продукта любые, то вы получите опять же 50 процентов от этих баллов вы заработаете 80 долларов и в бинар пойдет 50 процентов ну, в зависимости какие продукты 50 или 25 процентов пойдет в бинар то есть от регистрации мы получаем важно смотреть на вот эти вот баллы потому что баллы вот, вот, это, вот эти баллы CV, они поднимаются вверх. За регистрацию получаем. Второе. Мы получаем баллы от регистрации наших людей. Вот, например, ваш, не ваш человек, а спонсор вот поставил вот этого человека, и он купил чай, кофе, вы получаете 10 CV. От любого человека, который в генеалогии вы видите слева, либо справа, вы получаете баллы и накапливаете. То есть э, регистрация, то есть запишите регистрация даже не ваших партнеров. Ну, ниже стоящих, напишите, вот, ниже стоящих получаем. То есть от регистрации не ваших партнеров. Вы комиссионные не получаете, а только получаете баллы, там, 10 CV и так далее. Если есть третий вариант, регистрация, регистрация э, через апгрейд. У нас есть такая функция апгрейд, когда клиент ваш э, в своем магазине покупает ИА-СУТИ, э, на 40 CV вы получаете 20 долларов комиссионных и 40 CV 100% поднимается в бинар. Человек, вот, например, регистрируется, неважно, вот ваш, не ваш, и он делает апгрейд на продукт. Объем 40 CV вам поднимается в левую сторону. Если справа у вас человек сделал апгрейд, на заварную чай 40 CV поднимается в правую сторону это самый выгодный регистрация самая выгодная регистрация вот старт когда вы регистрируете на апгрейд, вы получаете 50 процентов комиссионных и 100 процентов идет в сеть если ваши люди будут делать то 100 процентов если сравнить здесь то в сеть идет 25 процентов 50 процентов и так далее четвертый вид получение бонусов, это клиенты, клиенты которых вы создаете и клиенты, которых создают ваши партнеры. Клиент, например, который покупает на 40 CV продукции, например, ваш вот этот человек подписывает клиента на 40 CV, ваш партнер, то вы получаете от клиентов, вот смотрите, от от клиентов вы зарабатываете только 25% процентов баллов. То есть 10 CV поднимается вверх. 10 CV, 10 CV плюсуется вот вверх сюда. Справа, слева, вот где клиент, туда вам и плюсуется. Если вы лично создаете клиента, вот J5, вы начинаете делать J5, подписываете сюда, за каждого клиента вам 10 CV поднимается в слабую сторону например вот здесь у вас там 500 баллов а здесь у вас 100 баллов то за три клиента вам 30 cv поднимется в эту сторону понятно объясняю есть вопросы если лично ваш клиент вы получаете 20 долларов от 40 баллов то есть 50 процентов если не ваш клиент вы получаете только cv если есть вопросы, задавайте. И еще можно накапливать баллы от повторных закупок. Повторные закупки. Повторные закупки ваших людей. Вот Все люди, которые в вашей генеалогии, и они делают вот ежемесячную активность, либо покупают какой-то продукт. Человек купил на 40 CV, то 100% баллов поднимается вам вот сюда вверх. Но комиссионные вы не получаете. От повторных закупок вы получаете 100% CV, а комиссионных здесь нет от повторных закупок. И вот задача первая – это стать менеджером 500 CV. Вторая задача – это э, стать директором. Директор. И директор он накапливает 1000 баллов слева, 1000 баллов справа за одну неделю. И важно бинарно квалифицироваться, как я сам в самом начале сказал, один слева, один справа, чтобы накапливать баллы. Если вы новичок, ваша задача просто стать на бинар, подписать одного слева, одного справа и не пропускать вот эти баллы. И директор, он делается немного дольше. Бывает так, что ваш спонсор активно работает, и ваша левая команда начинает расти быстрее. И приходит момент, что вы накопили с левой стороны вот 1000 CV. Затем ваша задача вместе со спонсором строить бизнес, другую команду, правую, подписывать людей, обучать G52 делать. И когда у вас накопилось 1000 баллов вот слева, вам нужно спланировать со спонсором выбрать какую-то неделю. И чтобы вот эта ваша команда дала тысячу CV товарооборот. 1000 CV. Это ну, приблизительно, вот, может быть, прийти в вашу команду человек, или он уже пришел, и он находится в вашей организации, и он заходит и покупает какой-то продуктом на 1200 долларов, продукты разные, а это дает вам 1000 CV. Вот, вот эта закупка вам даст 1000 CV в правую сторону. То есть это может быть одна закупка. Можно частицами собирать по крупинке, за регистрацию новых партнеров получать, за регистрацию нижестоящих за регистрацию через апгрейд, за клиентов повторно накапливать баллы. Но вы должны понимать, что каждую неделю, вот пятница прошла, например, вы накопили слева 200 баллов, а справа 100 баллов, то за эту неделю 100 баллов списываются справа, 100 баллов списываются слева, и остается 100 CV, они переходят на следующую неделю. А за эти 100 CV вы получаете по бинару, по бинару 10%. процентов, 10% – это 10 долларов да, от 100 баллов. И каждую неделю наступает следующая пятница. Вот пятница, и по пятницу платежная неделя. В5 за товароборот поднимаются баллы слева-справа, например, вы накопили 600 баллов слева и 500 справа. Я вас поздравляю, вы достигли Гранга Менеджер, получили 100 долларов для распространения пробников. Баллы 500 списываются справа, 500 баллов списываются слева. И по бинару за 500, э, за комбинацию 500 слева 500 справа выплата 10% с меньшей ветки. То есть от 500 баллов 10% это составит 50 долларов. Вам начислится 50 долларов, но в следующую неделю вы опять входите с баллами, которые у вас остались. Вот 500 отминусовало слева, 500 справа. У вас опять 100 баллов переходит на следующую неделю. Наступает новая неделя, и весь новый товароброс считается заново. И цель достигнуть 1000 баллов слева и 1000 баллов справа. Что изменится, когда вы достигнете ранга директора. Когда вы достигнете ранга директора, давайте вот на чистом месте, на все. Вот вообще фокус и цель нужно прописать с наставником директор. Ранг директор. Директор 1000 баллов. Слева 1000 баллов, справа. Случилось это на неделе. Вы получаете по бинару уже... Не 10%, а 12%. По бинару 12% с меньшей ветки. То есть от 1000, 12% от 1000 CV. Это составит 120 долларов только за неделю, только по этому виду дохода. Второй вид дохода у вас будет, когда вы достигнете ранга директора, вы с первой линии получите 50% от заработка ваших первой линии, и со второй линии вы получите 10% от заработка ваших людей. Как это выглядит? Смотрите, например, вот ваши оранжевые, вот оранжевые люди, вот первая линия. Люди оранжевые. Все, что они заработают по бинару, например, вот этот человек заработал 10 долларов по бинару, вы получите 50%. Этот человек заработал 100 долларов, вы получите 50 долларов. Этот человек заработал 200 долларов за неделю, вы получите 100 долларов. И таким образом у вас вот в первой линии будут ваши люди, вот оранжевые, да, людей, которых вы подписали. На начальном этапе, ну там сколько их будет, я не знаю, 5, 6, 7 человек, кто-то заработает 10 долларов, это будут небольшие деньги. Кто-то 20 долларов заработает, кто-то 30, кто-то 100 долларов, кто-то 50 долларов, кто-то 4 доллара, кто-то 8 долларов. И как только вы достигаете ранга директора, вы получаете 50%. То есть с этого человека 5 долларов, с этого человека 10 долларов, с этого 15, с этого 50 долларов, с этого 25, 2 доллара и 4. И если все это сложить между собой, 15, 30, 80, 105 и 6. 111 долларов вы получите матч бонус с первой линии. А со второй линии, например, вот ваши люди во второй линии, их уже будет здесь больше. И они точно так будут зарабатывать. Кто-то 10 долларов, кто-то 5 долларов, кто-то 8 там, 6 долларов, 20 долларов ну и так далее. Достаточно. Вы получите 10%. 10% от 10% – 1 доллар, здесь 50 копеек, здесь 80 копеек, здесь 30 копеек, здесь 10 долларов. И чем больше этих людей будет, тем больше ваш доход. Ну, давайте составим, посчитаем вот 1,5 доллара, 2,30, 2,60. От 12,60 вы получите со второй линии. Вроде бы маленькие деньги на начальном этапе, но если все просчитать, доход по бинару – 120 долларов. Доход с первой линии – 110 долларов и 12,60. Вот если есть калькулятор, давайте помогите мне. 330 и 12. 342 доллара и 60 центов. Вот доход директора начинающего директора – 342 доллара за неделю. Я считаю, что очень хорошие деньги. И следующая цель – держать директора. вот Зарабатывать 300, 400, 500 долларов. Директор в среднем… Вот новичок зарабатывает минимум, директор там 300 долларов, 400 долларов, вот 500 долларов, если больше директор зарабатывает. И вот по этому виду дохода вы, например, 350 долларов э, заработали. А если вы еще сделали программу J5.2, то вы... Алло, еще занят. Сейчас. Давай. если вы еще делаете программу j 52 ваша личная работа то вы за j 52 ну, в среднем вот будете зарабатывать 200 долларов или даже там 250 долларов то если к 342 доллара добавить даже я по минимум 200 долларов сделаю то вот это и есть работа там 542 доллара которую получает директор это очень хорошие деньги – в неделю заработать 542 доллара. То есть стремиться, но нужно изначально, я передаю на экран, изначально нужно стремиться потихонечку расти в карьере. Продажи – это само собой, клиенты – это само собой, но когда у вас растет сеть людей, которые понимают, что нужно делать в этом бизнесе, то ваш бизнес, ваш пассивный доход начинает расти. Зачем мы сюда пришли работать? Не для того, чтобы здесь тяжело и долго работать. Это для того, чтобы обучать людей, которые используют продукты и, и потребляют эти продукты и дублицируют, обучают своих людей. Друзья, на этом я закончу. Полтора часа мы активно поработали. Если есть вопросы, я выключу просто запись, то мы можем с вами обсудить, если у вас есть вопросы. Если нет вопросов, то будем завершать. И сегодня суббота, субботний день его нужно провести в семье с детьми, с родителями, поработать, ну, и сделать что-то полезное. Окей? Да, всем хорошего, да. Д... Угу. Всем хорошего угу. дня. Нету вопросов? До свидания. Да, всего доброго. Александр, спасибо тебе, красавец. Да, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Вам До свидания. О, потом надо написать и дарить. Угу, Сейчас.